Всем привет, я Бофф Наталья и вы на моей фитнес-кухне. Сегодня предлагаю приготовить быстрые ПП-завтраки. И начнем мы с популярных овсяно блинов. Для их приготовления нам нужен стакан молока, овсяная мука, я приготовила ее заранее из овсянки обычной, измельченной на блендере. Также немного соли, яйцо, помидор и сыр. Итак, в молоко добавляем яйцо, немного соли, хорошо взбиваем и постепенно вводим овсяную муку Затем на разогретую сковороду с растительным маслом наливаем первый блин теста Равномерно распределяем по всей сковороде и в этот момент натираем сыр и также нарисаем помидоры кружочками. На одну вторую готового овсяного блина сначала мы выкладываем сыр, затем сверху выкладываем помидоры и накрываем второй половиной овсяного блина овсяна блин получается сытным и сочным. Второй завтрак, который я вам предлагаю, это омлет с овощами. Для его приготовления нам нужно 4 яйца, 30 грамм сыра, соль и пол стакана молока и овощи. Сначала яйца, соль, молоко хорошо взбиваем. Затем на разогретую сковороду с растительным маслом выкладываем овощи и слегка поджариваем. В этот момент сыр натираем на терке и добавляем его в взбитые яйца. Все хорошо перемешиваем и яйца также добавляем к овощам. Накрываем крышкой и омлет поджариваем с двух сторон. При подаче посыпаем зеленью. Омлета получается на две порции. И последний завтрак, который я вам предлагаю, это овсяные оладьи с яблоками. Для их приготовления нам понадобится полстакана кефира, немного сахара, яйцо, яблоко, соль, сода, либо разрыхлитель и овсяная мука. В первую очередь разбиваем яйцо, затем соду соединяем с кефиром, слегка Смешиваем и все это добавляем к яйцу. Затем немного солим, добавляем сахар по вкусу, хорошо перемешиваем и добавляем постепенно овсяную муку. Яблоко очищаем, нарезаем мелкими кубиками и добавляем его в тесто. Разогретую сковороду слегка смазываем растительным маслом и поджариваем молодец с двух сторон до готовности. Подаем либо с медом, вареньем, либо любимым джемом. Всем приятного аппетита! Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, не забывайте нажимать на колокольчик. Чтобы увидеть новые видео. Всем пока!